Добрый день, милые богоземляне. Мое имя Дита Богоземов. По-английски это Дита of Godland и по-латышски Гвадземс Дита. И вы можете найти все на странице Love Order info латинскими буквами love order info извините что я в халате просто у меня столько работы и надо отдыхать тоже все это ужасно много работы работаю я буквально с утра до до ночи иногда падаю посплю сегодня я не буду одеваться чтобы тут прекрасно вам выглядеть но я сделаю самое чудесное, что вы ждали всю свою жизнь. Я вам покажу, как вам настоящие деньги самому сделать. Или самой. Как видите, надо такую маленькую. Весь этот принцип будет складываться на рунах. Это Фрея, богиня любви. Самая первая руна, и я сейчас делаю деньги на базе рун. Да? вот я уже сделала руны а тут такие монеты побольше где большие все можно на них написать и все это зарегистрировать в своем местном обществе коренных жителей. Если у вас такого нет, создавайте сами. Ну, в общем, целом один человек может сделать все функции. И банк коренных жителей, и суд коренных жителей понадобится. Надо несколько кладает скаты сыра. Как это по-русски сказать? Больших таких куда записывать все. И э, все надо регистрировать. Ручки, ручки, ручки надо. Надо запастить ручками. Если сатанисты грохнут всю нашу цивилизацию, чтобы мы могли удержать цивилизацию на наших любящих знающих ручках в наших ручках нашими ручками все записываем и вот так мы денежку делаем сами это все я сделала сегодня уточком вчера вот это я на улице, когда пруд мы чистили, нашла вот эту Еву очень душистую, потому что они цветут сейчас прекрасными. Белыми цветами. О, какой запах просто, ну просто прекрасно! И так они будут пахнуть целый год. Вот я уже три, три стучки отрезала. Снимаем кожуру. Такой ножечек вам надо тоже хорошенький, остренький. И надо немножко их обработать так, кругом, чтобы они не распадались. И они потом будут все-таки... Чтобы они... Яйстер, раз, как это? Не зацепились. Этими острыми кончиками. Но все-таки оставить надо немножко такую плоскость, чтобы на ней можно писать. Что тут надо будет цифры написать, телефонный номер ваш. Тут надо будет поставить вашу подпись. И адрес, и имя. И вот надо честно это все заполнять, регистрировать в вашей в общем обществе коренных жителей, у которых должен быть контракт со мной. Потому что я Императрица Всемирная, Бога Земли. И я руковожу Всемирным Центральным Банком рун коренных жителей. Они прямо прозрачные, как порцелан, душистые. Заполнить только надо, зарегистрировать в папочку, не папочку, как это имя, в блокнот, можно сказать, да. Каждую такой надо зарегистрировать. Пока еще мы можем фотографировать, и вот эти старинные фотоаппараты хорошо. И батарейки надо закупиться, если они вырубят всю электричество, когда мы будем от них отказываться, от, от их паучьей финансовой системы, которую тут укуп, оккупанты нам внудрили ложью и обманом, насадили нас на нее. Нам надо приготовиться чтобы вот пользоваться своим без всякого электричества. Но не только это. Суть-то в том, что <coughs> мы переспешили, мы поспешили. Вот вся технология новая. Она не должна быть внедрена, уничтожая старую систему. Потому что все тогда только экспериментально, и при том еще не зная, кто это все имеет и кто этим руководит, как сейчас. Да? Потому что мы сидим, <coughs> где сидим. Но, но внедряя вот такие наши коренные деньги, мы показываем тормоз. А ну-ка проверим, кто этим всем руководит. У нас есть с вами договора? Ваша система на кого работает? А у нас своя система. Но эту систему-то надо создать. Так что, милые, гуляйте, срезайте. Суки! Вот уже немного мне тут осталось от него. Вот такой громоздила! Вот я сделала самый важный отрубок. Из него я буду делать. <свы> как это по-русски? Во всяком случае, это единственные пестики, которые нам надо. <свы> Такие деревянные. Он показывает, что мы меняем систему, направление бфф, совершенно на 90 градусов. Теперь у нас будет экономика подарочная, без всяких долгов и налогов. Кому мы должны что-то? Мы ведь люди, самые божественные тут. Создание богом, богами, созданные. Мы тут никому ничего не должны. Мы создаем по праву свои деньги, чтобы обмениваться своими божественными трудами, сервисом, мощью. И все наши права богоземлян нам по праву приходится бесплатно. Вы можете познакомиться с своими правами бог богоземлян на laborder.info, the rights of godlanders, скачайте. Также скачайте indigenous world order courts of godland statutes, 70 страниц всемирные статуты. нашего Всемирного суда Богоземлян. Но все это по-английски только сейчас. Потому, пожалуйста, найдите людей, кто это все переведет. Потому что это самые важные документы -то. перехода с системы долгов и налогов систему подарочной экономики где ни в коем случае основой денег не может ни в коем случае быть золото из-за золота все эти войны и золото им надо чтобы роботов делать нам его не надо зачем оно нам так это все вот переход на золотой стандарт это на, на стандарт роботов этот квантовый переход на блокчейн технологии вы все уже зачипованы этими и этими паспортами которые паспорта сотрудников корпораций, они а наши паспорта наших, нашего государства. потому мы идем обратно сейчас на наши общество коренных жителей. Значит, примарное это человеческие права живого человека. Они у вас есть, даже рот не открывая и о нем не говоря. И о них не говоря. На второй уровень идет ваши высказанные права человека, уже организуясь в свои общества. И это... На втором уровне – это общество коренных жителей в любом месте Земли. И эти общества потом создают контракты с, неск... с, не... с следующими уровнями, то бишь... Если там создано какое государство, так оно ведь должно быть с контрактами с коренными жителями. Если у них таких контрактов нет, это ведь нелегитимно. Это оккупационные администрации. И если это оккупационная администрация, так у вас есть права. пленника как это по-русски вот после войны создали такие такой процесс о правах пленников. И есть так, такая <coughs> не Нюрнбергская суд, а как он назывался? <coughs> Ну, Выпала из головы по-русски, я тут пробую говорить очень редко, говорю по-русски. Но во всяком случае у вас есть правопленников. И они очень серьезные правопленников. Персон. Как персоны. Это ваши правопленники. Но это уже какой-то пятый уровень или шестой правопленников. Но ваш третий уровень, значит, ваши гражданские права. И это если есть государство. Четвертый уровень ⁇ это ваши международные права. Это если есть между государствами легитимные договора. Но сейчас это ведь корпоративные договора. Они уже по сути нелегитимны значит все это создано не по праву это все оккупационные технологии на базе того что они все у нас украли у нас у живых людей у кого есть право и сейчас они этим covid план уничтожают опять нас, обманывая нас. Они, им надо сейчас уничтожить тех, у кого есть право на ими украденное всемирное имущество. И они это будут делать, обманывая вас, что есть план пандемия. Ее нет, конечно. Вы будете заражаться от этих Тестов, которые они в нас, в вас тыкают через нос, через горло, где уж эти тесты, многие из них заражены. И они, конечно, показывают совершенно неправильно, кто позитив. Изумительный президент Танзании испро испробовал тесты на животных, эти ковид-тесты. И все животные были с ковидом. Неужели? Ну да, во всяком случае, мы сможем это остановить, если мы будем заниматься рунами, руновыми деньгами. Руновые эти окса документ, это документ. Я покажу сейчас вот это бумажные, которые вы заполняете и даете в вашу управление эконом экономики. Вы туда идете с вашим мешочком рун. А руны-то у нас прекрасные, божественные. И вы их своим маркируете, их действия, дату пишете. Где у нас тут по-русски руны? можете гуглить все ведь есть в интернете сейчас да ну я вам хотела показать вот это с кем с чем я пошла смотреть вот как она руночка которую я буду делать сейчас на все человеческие права буду делать потому что вы еще не способны ну вот она одна такая вот из, вот такой же я буду делать из этого да ее надо раздрать посередине раз разбить топором или ножом и у нее появляется вот эта одна сторона остается у меня Другая я даю тому, с которым у меня контракт. Как оплату. Тут у меня мой сигил на обоих сторонах. Тут стороны контракта. Тут номер в моем обществе коренных жителей. А тут пишется СУММА. СУММА пишется World Indigenous Runes. Окса. Ну, можно, чтобы вы поняли, это своего рода валюта. We're. Да? Хотя это, конечно, не валюта. Потому что валюта, само слово, называется валютан. То бишь без выбора. А это не валюта. У вас есть выбор. Вы можете сами ее сделать, как хотите. Вы можете сделать свои Славянские руны вашего округа, или уркутские, или <смех> вологдовские, или крымские. <смех> какие у вас там руны есть, вы делаете их. И сами пользуетесь там. Все там, купоны на, на продукты привязываете, делайте купоновые блокноты. Выдавайте из коренных э, обществ книжки купонов на, на, на, на, на пищу базальную. Делайте регистры, чтобы никто не остался без базальных нужд. товаренных, чтобы ни у кого ничего не хватало. И мы не говорим там только, знаете, о сахаре, о, о масле и мясе, и муке. Мы говорим о всех 14 базальных лучей. Прав боголюбов. То бишь у вас есть право на электричество, у вас есть право на жилье, у вас есть право, на самое правдивое образование. У вас есть право на самые настоящие вашими коренными обществами управляемыми деньгами, у вас есть право на технологии, самые наилучшие, у вас есть право на землю, у вас есть право на воду, у вас есть право на человеческую культуру, цивилизацию, Смотрите, что это значит. У меня есть видео по-русски в интернете. И там я не сижу в халате. Там я mm -hmm. прекрасно приоделась. Сейчас нас забили в углу. Я сижу тут. Ну, буквально одна. Потому что вы не хотели делать свои деньги. Вы хотели эти чипы? Вы хотели эти технологии которые вас будут убивать Нам? вы не хотели заниматься своими правами вы хотели все так пойти на выборы раз в 4-5 лет да все уладится ну. нет не уладится ответственность надо брать за все и решать надо все на своих судах, в своих обществах, в своих панках. Правь надо брать в руки свои. И своими ручками все записать. Не так уж это тяжело сделать. Но делать надо. Да? Вот это надо перевести на русский. Тут здорово вы можете просто заполнить форму. 2000 евро в месяц. Для взрослых 750 умножить на 2. Для школьников 500 умножить на 2. Военное это время наше сейчас. Для дошкольных детишек. Но это все, только потом, когда купоновую систему сделаете. Потому что чтобы всем было все базальное, чтобы никто не терпел муки, чтобы было у вас свой блокнот. Сейчас, когда ресурсы у нас малые, мы не можем так всем дать сразу 2000 евро в месяц, без какой работы. И все только раскупят и оставят других без еды. Но надо начинать с купоновыми книжками, чтобы у всех было самое базальное. Потом мы идем на месячные. И вот это есть база нашей денежной системы, которая даже не деньги уже, это называется Окса. Вот эта Окса, она не является никогда долгом и не нуждается в налогах чтобы это все отоваривалось. Это система не долговая, финансовая и монетарная, а это система подарочная, как было раньше. И ее база человек, потому и человек это заполняет сам каждый месяц. Говорят, я живу, и это мое право иметь все, что мне по праву полагается, как богоземлян. И я ваша Тна, ваша княгиня, императрица, Дыта Богоземли. Я вас люблю, охраняю и эту прекрасную систему воплощаю. Приключайтесь, подключайтесь, да будет с нами Боги Земли на этой божественной, прекрасной Матушке Земле нашей.